Война самая беспощадная и безжалостная из того, что происходило с людьми. Годы Великой Отечественной войны нанесли урон по всем жизненным сферам человечества. Однако умственный потенциал народа помогал мужественно бороться и не сдаваться. Ведь в особенно трудные времена российские ученые открыли миру выдающиеся творения. Имя ученого Казанского университета Евгения Завойского вошло в историю науки благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящим работам в области ядерной физики. В 1933-1947 год Евгений Константинович заведовал кафедрой экспериментальной физики Казанского университета, а уже в 1941-м начал исследовать про магнитную релаксацию. Это открытие э, Завойского происходило во время войны. И тем не менее, уже тогда э, оно э, было воспринято известными людьми, и стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования э, структуры и процессов э, на микроскопическом уровне э, в твердых телах. В годы Великой Отечественной войны советский физик-экспериментатор, выпускник Казанского университета Евгений Завойский внес неоценимый вклад в развитие родного университета и науку в целом. Карина Саяхова, Универньюз.